Пользуетесь каким-то чек-листом или просто подготовились к этому, знаете, как правильно заливать видео на YouTube и, в принципе, начали набирать первые просмотры. Если до сих пор этого не произошло, не знаете, как правильно заливать, то по ссылке в описании есть наш чек-лист. Наверное, лучше сначала обратиться к нему. Это чек-лист по правильной заливке нового видео на YouTube, которым пользуемся мы, собственно, для себя и для клиентских каналов. Ну а теперь переходим мы к такой важной и интересной теме, как купить рекламу на YouTube, если вы к этому, собственно, готовы. Сразу хочу оговориться, здесь мы не будем разбирать способы рекламы ВКонтакте, в Инстаграме, рекламы напрямую у Гугла. Мы рассмотрим только рекламу, которую можно купить у блогеров на YouTube, потому что мы покупаем 90% трафика именно таким способом. Итак, поехали. В чем, собственно, проблема? Проблема в том, что довольно много вариантов рекламных услуг и довольно много проблем, возникает с блогерами блогерами которые не очень адекватны, не очень правильно понимают ситуацию и не всегда готовы мыслить как предприниматели реально я встречал единицы может быть ну двух рук мне точно хватит блогеров которые умели размещать рекламу правильно хорошо и в срок мы будем с этим бороться и в этой презентации я расскажу как мы лично с этим боремся покажу как мы покупаем рекламу на YouTube. итак как вы знаете, на YouTube существует довольно много видов рекламы, которые мы можем купить у блогера. Если не говорить о каких-то очень экзотичных вещах, вроде подсказок, то в целом это выглядит примерно вот так. Это лайк, это рекомендованный канал, это реклама в ролике, обычно в начале или в конце ролика. Иногда бывает посередине и иногда посередине неплохо работает, но чаще всего это все-таки реклама в начале, конечно. Конкурс и совместное видео. Давайте поговорим о всех этих способах подробней. Собственно, лайк. Что же такое лайк? Лайк это когда блогер заходит на ваши видео, ставит «Мне нравится» и оно появляется у него в ленте. Ну, собственно, вы сами видите, как это обычно выглядит. Простите за не самые приятные картинки. В чем проблема лайка? С лайка довольно сложно считать выхлоп, потому что нет какой-то конкретной статистики. Можно примерно предположить, можно увидеть, сколько подписчиков выросло за сутки, сколько просмотров, но все-таки тяжеловато точно сказать, сколько принес лайк. Лайк не позволяет посчитать переходы по рекламируемому видео.